слово первое да. поехали да да. Ага, сейчас сейчас, ждем. да. сейчас мы подключаем ксюшу еще к нашему сегодняшнему эфиру вот. я надеюсь что прям скажем самое самое главное ключевое там потому что в каждом таком процессе много нюансов если мы их все будем разворачивать так. Ксюша ждет приглашение. Но сначала Ксюша должна присоединиться к эфиру, и я ей пришлю приглашение. Может, хотя она что-нибудь забыла, как это делать? Ксюша, подключайся. У меня телефон не с собой, я только телепатически могу. Скажи, Ксюша, подключайся. Ну, человек, много, понимаешь, он уже хочет что-то важное миру рассказать. Как-то вот, чтобы тут женщины ничего не напутали. Да, вот-вот, видишь. А то не то скажем, да? Так, Ксюша что-то не заходит. Да. А вот, появилась. Нет, щелчок такой был. Нет. Все. Да? О, чудесно. Добрый Все. вечер. Он сказал, поехали, махнул рукой, добрый вечер. Да. Ну, сегодня мы говорим о равноденстве осенним. Да. И это такое, вот я сидела, думала, и это непросто. То есть в том смысле, что это сложнее, например, чем говорить о солнцестояниях в принципе, и о зимнем, и о летнем. И как будто бы с ними все ну, как-то понятнее, но где-то как-то сохранилось, и есть какая-то опора. Mm -hmm. Ну то есть разуму как бы, ну, ну, ну это понятнее, там летом где-то троица рядом, понятно про костры, но, ну где-то у нас в культуре сохранено. Даже про зимнее солнцестояние нам понятнее. Рядом Новый год, здесь Рождество, Коледа, где-то как-то чем-то помнится. Вот с равноденствиями есть ощущение, что это сложнее ну, для осознания вообще о чем это. Поэтому первый, первый мой вопрос: вот если самое, самое общее объяснять, что это такое, о чем это и зачем это надо? Так, ну смотри, я, хотя говорила, что не успею, я, тем не менее, тоже там краем глаза глянула, на что можно опираться, вот, ну, кроме, собственно, там, нашей концепции, там, да, понимания, вот, и я знаю, что ты тоже смотрела, mm -hmm. и вот я тут, у меня тут списочек праздников, которые попадают на эту дату, да, это там вот праздник, про который я ничего не знала, Рябинкины именины, но мы, поскольку знаем, что Рябина – это дерево Ерилы, а Ярилы у нас имеет благословение счастья, да, то есть, это э, ребенку э, счита, считалось, что вот 20-23 сентября э, нечисть в разгуле, То есть интересно, что мы знаем это про 1 ноября, там та, то, что, называют, что, что сейчас к нам вернулось в виде Хэллоуина. Я знаю, что как альтернатива это называется Велесова ночь. Вот, а тут говорится о том, что гораздо раньше, что вот в конце сентября а, а, темные силы в особом разголе и рябину собирали и вывешивали для того, чтобы а, зло не зашло в дом. Вот это для меня новая у самой информация, я тут не то, что такая умная кому-то рассказываю, я рассказываю, что сама прочитала. Вот, ну и плюс еще фёкла заревница, заревница, не знаю, как правильно, да, ну, тут более понятно, что там зарево, там, солнце, равноденствие. Вот, тут еще несколько ритуалов я их сейчас пропускаю для, для вот. Потом еще названия, такие как осенины, таусень и родогощ. Это я подозреваю, что это плюс еще, ну, там да, что-то ближе к Белоруссии там проявилось. Вот. Кельтский праздник называется Мабон, но это то же самое весеннее равноденствие. Вот, и еще у нас, ну, везде это праздник урожая в той или иной степени, вот, это, те же самые там хороводы, гулянки, пля, пляски, вот, а в зороастризме что интересно, да, потому что зороастризм это более древняя история, чем там наши современные, и, ну, в общем, тут надо посмотреть, кто кого древнее там по каким-то там ведическим отголоскам, а в зороастризме называется праздник Седе, он приходится тоже... А, прямо на равноденствие, и это тоже такой праздник урожая, праздник плодов. И даже Японию мы тут нашли в Японии, э, праздник называется шубун я бы Я бы, знаешь, сказала это Шубу-носи, почти точно, с легким, скажем, искажением звука. Даже Япония отметилась у нас в осеннем равноденствии, то есть говорить о том, что праздник совсем уж неизвестен, нельзя, а, ну вот он как будто раздерган по каким-то а, отдельным традициям, а вот такого концептуального а, общего понимания, чувствования, да, возможно, вот этого нет. А, и, ну что, Масленицу мы всегда праздновали, вот даже в советские времена Масленица была большой праздник, Троицу тоже праздновали, она максимально близка к состоянию. То, что ты и сказала, да, я просто подтверждаю, а вот по равноденствиям вот эти даты, они как будто да, более размазаны. И тогда нужно смотреть, а что это такое. Ну, чисто астрономически это день ну, равноденствия, да, то есть день равен ночи, 12 часов дня, 12 часов ночи в сутках. Вот, и вот у нас есть весеннее и весеннее равноденствие, две точки вот этого равновесия. Вот, и, ну, разница, что, да, причем тоже, знаешь, какие-то есть вещи очень простые, но они немножко у нас замыливаются, потому что, ну, мы живем в северном полушарии, мы привыкли мыслить категориями, географии северного полушария, а тут очень важно, что точки равноденствия в северном полушарии – это точка весны, а, извините, весенняя точка весны, да, в северном, а в южном это точка осени, и наоборот, то есть, вот у нас будет осеннее равноденствие 20-23 да, сентября. это у нас это осеннее равноденствие, то есть это вот сбор урожая. А в южном полушарии это весна, да, это весеннее равноденствие, это наоборот закладывание урожая, да, там засеивание зерен. И вот это то, что мы, то, что мы смотрели, что зима, она выводит в лето, а лето выводит в зиму. И, соответственно, равноденствие они тоже зеркальны друг другу, потому что, собственно, и наша земля так устроена, что одновременно празднуется и весеннее, и осеннее равноденствие. Вот это как-то... А мы же, ну, мы же не жили в южном полушарии, ну, кроме вот я там на Бали была, да? Вот. Поэтому мы этими категориями не мыслим. Для нас реально, объективная реальность — это северное полушарие. До меня сегодня дошла это такая простая мысль о том, что эти вещи вот встречаются, то есть э, энергии встречаются, солнце и земля, взаимодействие солнца и земли, да, э, встречается зимнее солнцестояние с летним солнцестоянием, и встречается осеннее-весеннее равноденствие в, раз... в разных полушариях, потому что вот эти природные циклы, они зеркальные, они как бы противоположны. Ну, у нас э, есть на эту тему э, интересные наработки, ну, наверное, сейчас мы об этом не будем, когда-нибудь, может быть, расскажем об этом. А, вот, поэтому а, ключевая точка равновесия и точка а, пожинания плодов, да, а, вот этого сбора урожая. Не только в буквальном смысле, а, что созрели яблоки, груши, там, еще что-то там, виноград, там, огурцы, помидоры, но и потому что а, это те плоды, которые мы в своей жизни посеяли а, своими намерениями в декабре, вот этот цикл, да, вот он выводит нас на проявление того, насколько эти плоды вкусны, насколько они желанны, хватило ли нам их, те ли это плоды, которые мы сейчас на самом деле хотим кушать, или как в том анекдоте, вот а, а воды-то и не хочется, помнишь да, этот анекдот? Да, да, да, да. Ну вот, расскажи да. все равно, хороший. Вот, что, я, я, основной смысл, что мужик там, да, как бы ну, женись, да, зачем? Ну, чтобы там было кому старости воду подать, там, да, это вот. Ну, ну это, да. умира, умирает, говорит, а пить-то и не хочется. Вот. Вот, чтобы так не получилось, что вот, вот он, урожай, да, вот его можно пожинать, а это не то, этого не хочется. То, что есть, не хочется. И тогда, если у человека эти процессы идут неосознанные, тут в чем засада? Вот мое предположение, которое, ну, я вот прям с математическими формулами не могу доказать, да? ну, в частности, потому что там я не математика, этим не занималась, может быть, они и доказываются. Вот. Но когда то есть, есть, есть вот эти вот потоки, то, что мы называем вратами, да? взаимосвязи Земли и Солнца, когда происходит активизация. Ну, Какие-то возможности, вот они ближе, вот они просто, вот, вот они, они происходят. Дальше в зависимости от того, что мы думаем на зимнее солнцестоянии чем человек занимается, да. Ну так, если представить, это там 21-25 декабря. Есть же люди, которые думают, йоперный театр, там... Новый год на носу, подарки всем дарить, премия будет, не будет, тут еще этот дурацкий корпоратив, идти на него не идти, то есть еще что-то, то и, и вот эти все штуки, они а, а, закладываются в программу, да, на ну, некого запроса, то есть что закладывается в программу, ну, какие-то сомнения, какое-то недовольство. А, какие-то там переживания, возможно, там что-то нехватка, но ну, мысли, что мне там не хватит на подарки, или, а подарят ли мне то, что я хочу, а, о, опять следующий год, а время летит, это что же все формирование, поэтому, когда человек неосознанно эти врата проходит, можно просто что называется, нахреначить туда всякой ерунды, потом что оказывается осенью, да, когда сбор урожая, а, не знаю, там, денег стало меньше, там, знаю, там с работой что-то непонятное, отношения какие-то эти а, а, там, чего-то не хватает, а если быть честным и вспомнить, это же трудно, сколько время прошло, плюс это было же неосознанно, да, это как бы человек не понимал, что происходит, вот, и э, плоды не устраивают, а почему такие плоды, ну, не знаю, злые люди, бедные киски не дают украсть сосиски, то есть поэтому э, для меня, в принципе, вот понимание, концептуальное понимание вот этих вот, э, ну там круголета, да, вот этого четырех ключевых праздников, двух солнцестояний, двух равноденствий, оно дает некую возможность как минимум гигиены. То есть не хотите сидеть, планировать, думать о том, что для вас важно, ну хотя бы не думайте о ерунде, хотя бы не думайте о плохом, хотя бы не ожидайте там из-за то катастрофы. Будет и то вам счастье, понимаете? Потому что потоки все равно идут. Если хотя бы не происходит негативного формирования собственной жизни, да, то есть вероятность, что что-то позитивное, созидательное, ресурсное все-таки в вашей жизни прорастет. Вот, поэтому а, это, это время, когда можно а, очень явно по чесноку, если посмотреть, очень явно посмотреть, а что же вы сели, а как вы за этим урожаем ухаживали, а насколько вы были... Добры сами к себе и к своей жизни. Вот. Ну и как следствие всего этого, какие плоды вы получили. вот. Ну вот максимально кратко. Не знаю, насколько ответила. Можно ну, еще Можно для, для этих особо одаренных. Вот все-таки если через равновесие это формулировать, это равновесие чего с чем? Это равновесие ну, потребности или запрошенного человека с тем, что он получил с этим результатом его? Что уравновешивается здесь? Ну, и тоже, и, и дальше тогда ведь, ну, то есть если, например, в солнцестояниях понятен проход дальше, то здесь куда дальше проход? Мы уравновесились и успокоились на этом? Или куда мы дальше двигаемся из этого равновесия? Ну, давай смотреть вот хорошо, давай не будем южное полушарие трогать, давай еще раз да. пойдем по северному полушарию, да? А, в декабре самый короткий день, самая длинная ночь. А, и, а, и вот, и... Солнце вообще, ну вот, э, ключевая разница деятельности человека зимой и летом. И, в общем, я вижу некоторую проблему людей, которые живут на югах и не видят снега, потому что э, у них этот цикл не так ярко выражен, да, у них все время там жарко и тепло. То есть летом, ну что, летом мозги, они так слегка спят. То есть, э, конечно, сейчас вот у нас этот... Э, Взбодрил нас этот карантин весьма всех, да, на лето до сих пор еще инерция какая-то там идет по сравнению с обычным летом. Ну, еще то, что у нас тут прохладно в Москве, вот, достаточно. Деятельность разума летом, ну, она такая, где-то ну, ближе к минимуму. Да, зато активно тело, зато шарашит эмоции. Вот, а хочется там отдыха, хочется движухи, хочется там солнца, там моря, каких-то вот не знаю впечатлений, приключений. То есть это вот активная деятельность, и а, это летом, а зимой прямо наоборот. Зимой очень активен разум, активен дух. Есть доступ, вот как будто знаешь небо ближе, вот, да, небо ближе, и какие-то ну, мысли о высоком, о чем-то таком о сокровенном, о своем предназначении истинных, каких-то истотных желаниях, это связано с именно с взаимодействием Солнца и Земли. То есть зимой Солнце на самом деле ближе к Земле, если мне память не изменяет, а летом оно дальше. И получается, что Солнце, как мужчина, да, оно как бы вот, ну, вот эти вот эманации духа и разума, они более доступны вот а летом прямо противоположная история немножко вот гедонизм такой всех накрывает и особенно в жару до да, мозги слегка плавятся, об этом люди говорят напрямую вот две точки они действительно яркие потому что они противоположны по своим проявлениям они физически физиологически ярко проявлены А равноденствие, они потому и равноденствию потому что это среднее арифметическая между тем и тем но Опять же, берем только северное полушарие. Весеннее равноденствие – это солнце идет на подъем, точка выравнивания, то есть набор потенциала какой-то, вот, он а, доходит до на, вот этой точки равноденствия. И дальше уходит, да, следующее после равноденствия весеннего начинается не набор уже потенциала, а реализация этого потенциала. И пик этой реализации он у нас а, летом. А здесь что? Мы вот этот пик реализации получили. И теперь эта реализация, она максимально проявляется, вот, в чем бы то ни было. вот. И э, здесь тоже точка равновесия. Почему-то удобно посмотреть, э, что ты делал там все, все предыдущие 9 месяцев, что у тебя родилось там в результате. Да? Э, потому что это, это вот между потоками Земли, материальными проявленными потоками, и потоками Солнца, активными разумными, духовными порывами, стремлениями, потребностями, тоже точка равновесия. Это как две точки выверки. И почему мы, например, запланировали на этот сентябрь Крым? Потому что предложение такое, что плоды, если плоды хороши, то мы эти плоды сможем максимально вкусить через то самое принятие, там, да? комфорт, отдых, вложение в себя, такой вот, там немножко там посмотреть, может быть, на свою жизнь, вот на эти плоды там, да, вложиться в то, чтобы их собрать качественно, А, вот. а если вдруг какие-то плоды, ну, не нравятся, это может отображаться в теле, это может отображаться моральной усталости, это может, ну, в чем это отображаться там? и какие-то в голове тоже какие-то могут быть там сомнения еще что-то там каким-то недовольством то есть это если плоды не все устроили или их там маловато будет вот тогда а, а, вот то место где мы собираемся оно оказывает максимально целебный а, восстанавливающий такой эффект а, и во-первых расслабиться остановиться то есть равноденствие вот между днем и ночью между солнцем и землей между там движением вперед и отдыхом то есть во всем полностью вот эта остановка и а, точка равновесия вот замерли бежали бежали бежали остановились посмотрели что я там так что откуда вытекло почему такое получил вот это все проанализировал и скорректировал и скорректировал это таким образом чтобы еще вот к пику а, Завершение цикла, да, к декабрю, и а, вот к пику выхода на следующий, это вот чтобы. А, вот сейчас, знаешь, как еще скажу, а, вот многие же говорят, что почему жизнь а, год быстро проходит, потому что по кругу, бег по кругу, то же самое, раз, Новый год, раз, Новый год, раз Новый год, там, да, вот или раз отпуск в Турции, раз там отпуск Пряму, раз вот, вот это, многие же живут такой жизнью. Вроде бы что-то происходит, вроде бы что-то выбирают, вроде бы что-то делают. То опять то же самое, опять то же самое. То есть это зацикливание, если вот нет этого выхода. Празднование, осознанное празднование вот этих четырех врат хотя бы, оно дает выход на спираль. То есть и вот где точка выхода на спираль? Она в равноденстве, потому что это определенный смысле результирующие. Вот, вот как весы, да? А, а вот эти две точки горизонтальные весеннего осеннего, и равноденствия, Прости, пожалуйста, в сонсостояниях выход, потому что Солнце... меня сейчас поразило в моем сердце. В сонсостояниях точка выхода. Да, в сонсостояниях. Да. А точка выверки, да, и точка балансировки, точка, может быть, корректировки, перевыбора, намер... ну, как бы оформления, да, она в равноденстве. И поэтому, в принципе, да, можно начать с того, что просто солнцестояние праздновать. Это две такие прям совсем яркие точки. Но для того, чтобы эту, эту штуку, ну, вот как сказать, не болтала... Вот mm -hmm. это, это стабилизирующие вещи, если их проходить осознанно, вся конструкция приобретает такую устойчивую форму. И вот, если говорить о том, что планы духу, то что все-таки дух выше тела, все важно, никто не спорит, да. Но все-таки вот разумно, что у нас сейчас Новолетие начинается. А если ты знаешь, что Европа она празднует а у них Новолетие, это Рождество, это 25 число, это первый день, когда солнце пошло в гору. Все абсолютно. Mm -hmm. Астрономически оправдано. Вот. И э, вот это движение по салонь, по Солнцу вместе с Солнцем, да, оно э, дает вот этот вот, э, полный цикл, который отображается в процессах на небе, в природе. То есть мы, мы попадаем в поток природы, в поток жизни, по сути дела, мы попадаем, когда мы таким образом, да, идея, э, как я хочу прожить это лето, что для меня важно, что я хочу познать, э, полу, э, раскрыть. А, там, я не знаю, там измениться, там, принести в этот мир новое, дальше идет движение, то есть что-то человек начинает делать. Стоп, равноденствие, весеннее, выверка. Да, она радостная, она праздничная, еще все впереди, энтузиазм, еще не проявились, плоды еще не получены, но цветы уже цветут, да, то есть о, что-то, какой-то отклик мир получает, природа радуется, что человек что-то сделал. Выверились, сбалансировались переходим, двигаемся, через три месяца у нас а, летнее самостояние, а, это вот, вот эта вот точка материализации, точка яви, который вот, если предыдущие вот эти два шага хотя бы были сделаны качественными, то очень кайфовый Вот то, что а, я от вас слышала вот в это летнее самостояние, да, когда мы через костер прыгали, что раньше вот чистится вот это вот, пока чистка, да, огненная шла, долго прыгали, а сейчас все больше и больше тех, кто несколько распрыгнули все почему потому что вот этот вот набор потенциалу да когда в потоке природы идешь он потихонечку нарабатывается и просто столько грязи не накапливается а грязь это ну что меньше тяжести проще происходят какие-то вещи больше ресурс да то есть меньше потери и так далее вот это вот, вот в солнцестоянии в частности это это все ярко проявлено это можно по телу почувствовать что раньше там чистился, чистился, еще надо. А тут раз, и все быстрее. Это объективная вещь, это потому что в теле происходит вот этот вот набор ресурса. А еще не забываем, если бы мы с детства во всем этом были, да, и для нас это была бы естественная история, вообще бы процессы шли по-другому. Мы можем только пофантазировать как, потому что сейчас, по сути, идет просто восстановление, реконструкция вот этого цикла круголет, хотя бы а, вот этих четырех праздников которые дают возможность не потери, не старения, а набора потенциала развития себя. Это разные очень вещи. Так вот, да, вот с этого спика я ведь, человек, вот уже как бы здесь, ну что ли, знаешь, когда вот это уже горшочек вари, вот уже то, что заложено, то, как человек прошел, вот оно все материализуется и так, и так. И вот здесь вот э, мы поедем в Крым для того, чтобы... Иметь возможность, во-первых, может быть, непосильным трудом нажитое за много лет, выровнять, вычистить, да, вот плоды, которые, ну, потому что там какие-то болячки, какие-то там, не знаю, там усталости еще, это же тоже плоды, это тоже плоды, они тоже заработаны честным трудом, откуда-то все это взялось как-то все это, на все это согласие как-то были получены, дадены, вот, и поэтому вот тут очень прям можно за много лет навести порядочек, что называется, не факт, что все нажито непосильным трудом прям будет наведен порядок, но вложиться в это и получить хорошие качественные результаты вполне можно, и как следствие, да, при, при ну, таком вот совибрационном прохождении, вот этих врат осеннего равноденствия, выход в следующий цикл, это будет спираль, то есть это вот на развитие, на раскрытие, да, выход на декабрь с тем, что, как это в декабре отображается? Вдруг открываются какие-то планы, которые просто они не чувствовались. Ну вот, ну вот, пиши цели, что хочешь там, да, особенно там цели развития, цели познания, и человек там, ну, там пройти какие-нибудь тренинги, ну, там что-нибудь. То есть это вот такие ответы, они вообще, когда у человека здесь ну, мало потенциала набрано. А когда вы несколько раз вот это вот прошли, этот поток, те формулировки, которые могут родиться в декабре, они настолько с другого уровня, они открывают пути, по которым вы в своей жизни еще не ходили. Это и есть вот возможность услышать, почувствовать, сформулировать а, цели, духовные запросы, которые а, выводят вас на что-то новое, там, где вас еще не было, где интересно, где есть ресурсы, это и есть, что вот эта бел белка из колеса выскочила и пошла развитие по спирали, то есть пошел набор потенциала. И с моей точки зрения осеннее равноденствие, этот самый праздник плодов, очень важная важная точка не менее важное, чем состояние. Может быть, действительно разуму чуть более сложно понимаемое, ну вот если а, еще, там, я не знаю, у тебя остались какие-то вопросы, какие-то уточнения? Нет, там? вот здесь, да, сейчас прямо, как будто бы и картинка это нарисовалась, я прям вижу эти, знаешь, почему-то я слушаю тебя и вижу эти весы, которые на рынках раньше были, помнишь, такие две уточки там, которые уравновешивались, да. и вот как будто бы вот эта история. Хорошо, а если более, да, ну, сузить немножко, это, это общее объяснение, и, допустим, я вот, я хочу поехать с нами в Крым, что мы, как мы это делаем? В общем, понятно, а что конкретно? Мы, мы будем заниматься этим, наверное, чем-то еще. И, ну, и смотри, как, давай как, прям, прям, вот, прям по-кухонному, по да, по-простому, по по-очевидному. Во-первых, санаторий Евпатория, ну, под Евпаторией, да, а место, в котором а, и есть источник, уникальная совершенно вещь, прям уникальная. То есть есть санаторий круче по территории, по обстановке по сервису стопудово а, достаточно много есть я как минимум несколько знаю которые прям очень классные крутые санатории в крыму вот а этот санаторий в чем-то проигрывает там попроще территория там нет рядом гор а, ну, вроде так ничего особенного ну хорошие но ну, хорошие там сделали недавно ремонты в, в этих в, в корпусах там номера нормальные вполне ну цены приемлемые да вполне Море, да, песочек, это бархатный сезон, мы еще на все на это попадаем. Кстати, у них пляж имеет, как это называется, по голубой флаг, то есть чистота моря и частота пляжа соответствуют европейским стандартам. В Крыму таких пляжей раз-два обчелся, то есть, ну, как бы некоторый уровень там в этом плане есть. Хорошая лечебная база, mm -hmm. вот простые такие вещи, но самая фишка этого санатория – это источник минеральной воды, целебной минеральной воды, там пробурена скважина, и бассейн, и ванны, и там а, все процедуры связаны с водой, ну, из кранов течет нормальная а, пресная вода, а вот эта вода для процедур – это прям только что из скважины а, в, со всеми насыщенной, там, кто знает – но минеральная вода, почему она очень... По-хорошему она там работает, ну, я уже не помню, сколько там, несколько часов она полезная, да, то есть то, что мы пьем газировку минеральную в бутылках, это, в общем, уже все профанация, потому что вот эти вот микроэлементы, которые, когда из земли вода только бьет, вот а, а, она на самом деле целебная, вот все нормальные курорты, это приходишь и пьешь прям непосредственно из источника, пока все на месте, пока эта вода живая, потом она начинает умирать, через несколько часов это уже совсем другая история, ну, жалкое подобие. Вот, так вот, там настоящий источник а, с минеральной, соленой, насыщенной очень а, микроэлементами водой, нам сейчас не, вот, там, лопаем многие а, витаминки, а, кто-то прям а, целые системы, да, чтобы всех витаминов хватило, потому что, в общем, что получаем из продуктов, не очень понятно, а, многим не хватает, так вот, один, один из способов такой более что ли естественной, природной, это насытить себя микроэлементами через, вот, как раз через воду, через грязь, через море там, да? вот. и вот эта минеральная вода, это просто потрясающая штука, которая насыщает через поры кожи, а нас всеми необходимыми микроэлементами, минуя всякие непонятные БАДы, насколько они подходят нам, насколько они усваиваются, это все очень неоднозначная история. здесь мы минерализируем, все мы себя напитываем, это тоже плоды, плоды земли, да, которые нам с нами ими делятся, вот. плюс там еще сакские грязи, которые выполняют ту же функцию, то есть почему мы взяли неделю на поездку, потому что меньше в санатории смысла ехать нет никакого. Это вот абсолютно прагматический, практический смысл, который мы собираемся решать в эту поездку. Дальше, само место, ну вот ощущение, знаете, что там прям такой вот, ну как обережный купол, там такая тишина, ничего там, вот еще раз говорю, там по сравнению с горным, это с южным берегом Крыма, да, там таких красот нету безумных, там все очень просто, спокойно, это степь, там, ну, какие-то кустики насажены, ну, ну, пляж песочный, да, это преимущество. Но там вот ощущение, как будто бы, вот у меня всегда там образ, как будто там вот плат Богородицы натянут, и под этим платом такое ощущение э, уюта, защиты какой-то, любви, вот такое обережное такое э, поле, нежное, ласковое, вот без вот этой курортной там, а, -а, -а сейчас мы то, сейчас мы все очень ласково, мягко, плавно. Вот, я думаю, что вот женщины что могут получить? Вот это вот какое-то насыщение, вот, вот это вхождение в этот поток, многим это нужно, потому что а, зачастую женщины ну, по разным причинам переходят на мужское состояние, там можно вернуться очень там, вот это в лелении, вот эту негу, а мужикам этого тоже не хватает, ну, просто они могут этим напитаться да и стать еще сильнее там увереннее там выровняться морально психологически это то что само место дает вот плюс естественно мы мы там добавляем там встречи рассвета разминки медитации практика и вот это самое вхождение в поток в РА, которое, которая да еще я думаю что будут какие-то поездки в зависимости от того как пойдет поток Самое ближнее место там это и Севастополь. Но я думаю, что Севастополь это, скорее всего, мы туда поедем по-любому, потому что такое место, которое просто надо ехать. И вот это вот, если в, вот в Евпатории много вот этих женских мягких энергий, вот конкретно там, где мы будем, то Севастополь, конечно, это город духа. Это такое, такая внутренняя сила, простроенная, такой мужской поток. вот Просто вот духа самой большой просто буквы которая только возможно вот. и я думаю что это точно будет это тоже э, такой мистериальный проход который мы в котором мы будем простраивать э, уже на месте вот. и э, собственно говоря вот это вот проход во врата празднование вот этого прохода во врата да, э, чтобы максимально попасть в этот поток прочувствовать его э, совершить вот эту самую балансировку. То есть, если сравнить <смех> пример взять машины да то есть как бы все знают что обязательно время от времени делать балансировку ТО и балансировку вот сбор плодов посмотрели с чем пришли если что-то где-то там <смех> потянуло застучало там где-то что-то не хватило или переизбыток вот это выравнивание вот эта точка равноденствия равновесия выровняли отбалансировали, напитали что-то почистили что-то добавили Прожили, насладились, кайфанули и дальше вперед. Ну, хорошо, да, благодарю. Вопрос-сюрприз. Я когда тут вспоминала, ты знаешь, я вспомнила, что вот странным образом, как раз на осенние врата и там на майские еще врата я посмотрела. У нас странным образом у нас в основном туда попадают дальние поездки. Вот почему-то не лето, не зима. Здесь дальние поездки, ну и, и как правило долгие поездки. С одной стороны, да, как будто можно говорить о погоде, еще тепло, там еще можно гулять. Но как будто не только поэтому. Вот ну, можешь на в Почему это же, это же не может быть случайностью? Почему ага, далеко? А, а можно, быть? а можно я немножко по-еврейски по сейчас mm. вернул мячик тебе, потому что, что есть подозрение, что тебя Родился и ответ на этот вопрос. Можешь поделиться своей версией? Мне интересно. Ну, ты знаешь, ну, ну вообще, вот если так совсем просто, нет, Но ну, я не могу сказать, что у меня сильно были какие-то версии, но вообще так-то, если говорить о том, что это балансировка, то по-хорошему, при длинном рычаге наименьшее количество силы прикладывается. Может быть, из-за этого. Ну и еще обрати внимание, что это выезд вместо силы у нас, да, всегда. И вот это место точно является этим самым местом силы. Причем я думаю, что не очень очевидным. Ну как бы, ну например, если бы мы поехали на Ипетри, да, ну где-нибудь рядом с Ипетри, там несколько да, палеонторий да. на <связываем> Ипет, ну это очевидное место силы. А здесь, ну что там под Евпаторией степь? почему это место силы? Это я могу тут только сказать, как человек, который там был не один раз что это совершенно точное место силы и которое как раз обладает вот этой вот возможностью целительской, целебной, какой-то большой, какой-то такой нежной материнской любви. Вот это запуск восстановления человека, вот может быть у кого-то это произойдет прям за, за многие лета какое-то там восстановление баланса, там может быть восстановление здоровья, да, вот. И вот это вот Природа, вот, ну вот у нас, ну, цикл какой, ну, мы там, если говорить день-ночь, да, там сутки, 24 часа. А у э, Земли эти сутки, мое, моя версия, да, это, это лето. Вот лето это сутки, это вот один полный оборот. Вот это его и, и сутки земли. То есть цикл земли, же проживание земли, гораздо медленнее. Ну, как вот сравнить нас с муравьями, да? муравьев там, мы э, там, не знаю, там, съездили отдохнуть, и у муравьев поколение сменилось. Вот, то есть, Земля медленнее, и для того, чтобы вот это взаимодействие в него войти, я могу говорить по Китовье, да, да. Вот, войти, сонастроиться, действительно по-честному, принять вот эту любовь от земли через эту воду минеральную, через эту грязь, через вот эту природу, там все этим насытиться, нужно немножко ритма, особенно там, кто вот москвичит, еще более быстрый ритм, да, чем там среднечеловеческий. Вот. То есть настроиться на этот ритм нужно время и побыть в этом ритме, потому что с высокой степенью вероятности вернемся, и опять каждый в а, свой какой-то немножко там, может быть, плюс-минус забег снова, скорее всего, включится. А это вот прям вне забега синхронизироваться с Землей, природой, и вот реально прожить вот эту вот, а, вот эту гармонизацию, прям прожить ее, насладиться ей, прочувствовать. Это быстро не так. Так, сейчас я все. Прожил, все, я получил, я все осознал. Ну, даже с точки зрения там минеральной воды. Ну, вот представить там, да, не знаю, там, стакан воды минеральной ты выпил, а вряд ли у тебя прям гипер какие-то процессы в теле прошли. Да. Это быть какой-то накопительный эффект. Но вот этот накопительный эффект, он как раз меньше недели, в общем, не бывает. Поэтому приличное санаторское мышление, лечение, это всегда было 24 дня, там, ну, максимум 18, это прям 21 день, да, по-моему. Там да, там... То что прям совсем в пользу бедных, меньше совсем никак, потому что нужно. Поэтому неделя, у кого будет возможность приехать раньше или остаться позже, побыть, вообще шикарно. Но вот чтобы процесс, чтобы прям мы прошли врата, все это прочувствовали, меньше недели смысла нет. Просто нет. Ну, как будто у меня больше нет вопросов. Я думаю, что можно приглашать с нами ехать, да. Можно писать, звонить приглашаем, приглашаем. Нам важно, чтобы не просто у вас была возможность, желание, время там, да, то, что поехать в Крым, вы без нас прекрасно можете. И в добрый час всех туда зову, вот. Но и в общем вот это вот совместное вложение, вот в этот процесс, оно проходит глубже. Вот я сейчас, я не знаю, элементарная вещь там, да, купила там этот трехдневный марафон, ну ты знаешь, вот. И там Никто мне ничего нового не сказал, причем у меня есть ощущение, что мы еще можем что-то новое даже сказать, да, а там никто мне ничего нового не сказал, просто это структурированный процесс, совместный, там, когда какое-то количество людей участвует в общем мероприятии, у них какие-то общие цели и задачи, вот это самая там, пресловутая синергия, начинаешь больше что-то про себя понимать, какие-то вещи легче выравниваются, вещи легче проходятся, вот это, это вот, если даже убрать там всякие более такого, да, сложного порядка вещей, вот, вот, вот это даже дает очень большой результат, больше чем, ну, просто там, не знаю, как-то прожить или просто съездить в санаторий полечиться. Поэтому вот кто, есть ощущение, что да, это может быть здорово, это может быть полезно, вот так вот прокачаемся. Я жду от этой поездки, конечно, мощного процесса восстановления, омоложения, пробуждение, прояснение, вот, ну, да, могут быть какие-то обострения в процессе, да, через это происходит выздоровление, вот, ну, в общем, и при хорошем раскладе заряда бодрости, ясности и кайфа от жизни может на целое лето хватить, вот. Это вот моя личная программа, как мне кажется, было бы здорово поехать и какой результат получить. То есть, чтобы потом какие-то там совершения, не знаю, там, духовные, материальные, там, любовные, все прочие, они вот были на вот этом кайфовом ресурсе, что тело напитано, а вот эта синхронизация с природой, она дорогого стоит. Да, да, я подтверждаю, присоединяюсь, потому что, да, я, я тоже такие вещи переживала. И надеюсь тоже еще раз войти в этот поток в, в сентябре в добрый час, нас ждет осеннее равноденствие, нас ждет Крым, нас ждет удивительное сакральное путешествие к самим себе, к плодам своих трудов и к наведению порядка в этой области. Спасибо да. всем, до да. новых встреч. Благодарим.